сейчас побольше соберется здесь я вам расскажу историю расскажу вам историю здорово вы машин короче короче очень интересная история и свет Причь, пожалуйста просто мега интересная история, короче а тот момент когда ты сидишь на очной ставке ты понимаешь, что некоторые люди чтобы выградить свою жопу просто тебя пытаются нахуй слить, сдать и, блядь, короче, все свалить на тебя, а ты, короче, отказываешься от всего не подписываешь и вообще стараешься никого, блядь, не подставить я могу сказать, что у теперь человек, который стучит на вот раз, фантазер 2. Ну, короче, все в этом духе. Мне, если честно, был очень занимательно. Занимательный рассказ я сегодня услышал о том, как все происходило. И, короче, по вообще, я так понял, лютый пиздобол, блядь сегодня блять научной ставки я послушал короче его показания он пытается сдать меня что я виноват блять я вообще такую хуйню не придумывал но есть видео скоро вы увидите у нас все заебись он себя закапывает этот дурачок вот так вот мне похмелья если честно мы вчера наебинились говнище блядь. после всего этой хуйни Короче, обе мусорской.